Здравствуйте, меня зовут Анна Колпакова, я практикующий коуч психолог. Сейчас развиваю еще одно направление – установка систем фильтрации воды. Именно в этом направлении у меня было много вопросов, было много знаний в продажах, но я как-то не дорабатывала с клиентом. Мне было сложно понять, как построить диалог как быть полезной, как быть для него лучше, и чтобы он всегда возвращался ко мне. Когда я познакомилась с онлайн-тренажером Александра Соколова по продажам, у меня наконец-то выстроилось все по полочкам. Мне стал понятен алгоритм работы с клиентом от А до Я. Техники, которые дает Александр, они очень простые, экологичные. Я их сразу же могу попробовать внедрить, с коллегами, получить обратную связь, посмотреть, что мне еще нужно доработать. И это уже становится навыком. Я считаю, что это просто бомба. Это очень помогает, потому что клиенту я уже прихожу подготовленная. Очень много всего прояснилось, убралось каких-то ненужных мифов насчет продаж. Очень стало понятно, что должна я делать, и что хочет клиент. Еще очень ценно то, что эти уроки проходят по утрам. Это дает энергию, заряд на целый день. И я прокачиваю, я прокачиваю свой навык по продажам. Это очень классно. Всем рекомендую. Александр, благодарю. Я теперь понимаю, что я в правильном направлении двигаюсь. И у меня сейчас стало больше продаж. Клиенты мне стали говорить, что с вами было приятно работать. И самое ценное то, что они меня рекомендуют. Вот такие результаты. Приходите, сами увидите.